«Я не представляю», — сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, не устал ли он быть президентом. «Я не знаю другого образа жизни. Это очень тяжело, это белка в колесе. Но хотелось бы бросить, если бы я знал что-то другое. Но это уже мой образ жизни», — добавил он. Вместе с тем он отметил, что, возможно, мог бы лечить людей. «Хирургов у нас хватает» психологически спасать людей от психоза, от паники, чтобы люди жили спокойней. «Вот здесь бы я еще чего-то попробовал», — сказал глава белорусского государства.